Где-то мой жучок одиночка. Носится уже по небу. О, молодой зачистил. Зачастил. Рановато, но зачистил. Ну, ну, бог мы вырастут, и пойдет в гребли. Молодец. Дошел до дома. Ну. Одинокий овак, где там у нас. Нет, пусть пока вот этот не сядет, не буду кормить. Пусть сядет потом вместе уже. Интересно у него. Курица залезла в гнездо к нему и раздолбила два яйца первых с жучкой одно было треснуто я его оставил, думаю, через неделю пусть посидят еще недельку, а потом снова пусть погонят ее на яйца захожу, а оно вывелось сидит сейчас уже жучок такой неплохой на ногах вот первый ух, ух встает, встает первый жучок от одиночки Ему-то самому 9 месяцев, или 10. Да ничего не понятно. Около года, да, ему. Вот таких одиночек и он во время игры. Опять появился. Появился. Сегодня я уже видел. Он четыре раза с протяжечкой стал. Четыре раза щелкнул. уже хорошо давай, давай спускайся посмотрим на посадки. когда он чистил он на посадке и 20 выбивал сегодня посмотрим идет идет на поток становится на ветер и идет на спуск Ну вот он идёт, идет. Другой конец города ушёл, вот опять появился. Вот он встаёт. Три раза. И заново Нет, не захотел. Сейчас посмотрим, какую посадку заделает. Красавчик. Он сразу раз и вот в такие облака. Вот вы видите тут, где он тут мотается, а? Может это ему и помогает, но он вряд ли он до них заберется. Но мне ничего не видно. Да. Ну подождем. Во, уже ниже среднего уже вот так потоки ветра встает и держится ну, вот он встал два три четыре четыре раза уже железно бьет молодец молодец четыре раза гребли с, с проворота. вынырнул давай давай спускайся уже давай давай давай давай сколько можно уже летать не налетался а? О, опять выйти тучи ветер поднимается на да, быстрее садись что-то тучи мне не нравятся Но ветер ему уже, по-моему, на, на, пом на помощь, на, наоборот, ему помогает. Поток уже знает, как вставать, чтобы силы экономить. Ну, давай, давай, давай. Ух ты, какой ветер. Уже поры Живо у него какое-то какое, вилено, широкое. Давай, родной, спускайся. Ну, пониже уже. Пониже. О, давай, давай. давай. Пошла, У него взмах крыла. Посмотрим, сейчас молец растет. Подружка у него тоже козырных травий. Посмотрим, что они дали мне. Надеюсь, не утюг. Лед. А. Экономить все силы, все экономить. Да, молодец. Помню у меня в детстве первая пара была у меня жук такой был чубатый, покинец. Я его вожак называл, Все бил, с головкой такой я был. Тоже вот так улетит потом. Я его жду, беспокоюсь, вот он спускается вот И этот также. Вот он, вот он, вот он. Молодец. И на посадочке делает. Молодец, красовела. Хороший голубей, не забываешь. Во. Красавец. Давай, давай, садись, садись, садись. Садись. А, а, шелчок уже. Ноги уже выросли. Растут. Ах, какой хвост на нем, как хвост держит. Жуковой. Ай, молодой. Ох, гребет уже. Ай, красавчик. Давай, давай, все уже возле кормушки тебя только ждут. Длиннадцать. Самое пекло. Пускается. Ну, кулака начала. Она бед. Вверху. ладно, а внизу, И, опа, малый. Опа, малый.